как разместить свою рекламу на сайте и заработать от 50 тысяч рублей. На самом деле, вот эта сумма, она не обоснована ничем, ни в плюс, ни в минус, потому что вы можете любой объем рекламы заказать и можете любую сумму заработать. Что дает данный продюсерский центр, какая информация в этой методичке. А информация очень крутая. Вот смотрите, сайт РИА Новости, внизу видите, ваша реклама. То есть, эта методика, она пришла из США. То есть, блогеры США как бы поняли, как можно таким образом размещать рекламу и получать трафик. Сайты с миллионной посещаемостью имеют рекламные блоки. Если бы вы напрямую покупали, например, на сайте РИА Новости рекламу, то у вас не хватило бы денег. Там миллион, может быть, надо было бы заплатить за одно размещение. А здесь вы размещаете практически бесплатно. Ну, давайте почитаем, что предлагает данный тренинг. Здесь есть видео из Ссылку на видео я оставлю. Можете посмотреть и э, узнать весь процесс, как это происходит. Э, я не буду пересказывать. Посмотрите, изучите как бы и узнаете о методе, который актуален в России в 2021 году. Так, это э, реклама, реклама. Пока мир сходит с ума, откроем новые возможности. Э, так, э, заработок связан с рекламой. И э, темы, например, чат-боты, спам, квизы. Это все э, ниши. Э, Красного океана. Красный океан – это где большая конкуренция. Вот у меня много проектов в таких нишах, то есть я не боюсь заниматься там ни созданием сайтов, ни созданием мобильных приложений, но для этого нужно отрастить зубы и э, быть таким вот, как бы э, агрессивным именно в этой среде, то есть нужно быть не внизу, выше среднего, чтобы заниматься подобными проектами. Новичку очень сложно. Есть стратегия голубого океана, то есть есть такие ниши в бизнесе, куда вы приходите и где оказывается, что вы первый Ниша не занята. Вот как раз к такой нише сейчас пока относится и данный способ добычи трафика. Вот. Ну что здесь на сайте? Вот смотрим еще. Научись использовать прибыльный инструмент американских арбитражников 2020 года. То есть они его используют в 2020 году и в 2021 будут использовать. У нас этот метод только пришел. Мы видим сайт РТ. Внизу... Э такой вот баннер, как заработать, ты, ты, ты, и кнопочка. Вот, Знаешь, сколько стоил бы такой блок рекламы? Миллион рублей. Я научу тебя размещать такие блоки на любом сайте абсолютно бесплатно. Курс «Эволюция», как на этом заработать. Классная методика. Классная методика. Здесь переписка, здесь отзывы, ответы. И на самом деле назван метод эволюции не просто так. Любые способы продвижения, они эволюционируют. И в ходе эволюции, допустим, динозавры, они вымерли. Почему? Потому что они не смогли приспособиться к новым условиям. Сейчас множество людей валивают деньги там в Яндекс Директ в Таргет. А эффекта нет от, а, нету отдачи. Они просто тратят деньги, и в итоге их бизнесы э, тратят эти деньги в рекламу безвозвратно. Хорошо, что бизнес еще у кого-то может развиваться сам по себе от старых наработанных клиентов. Но, э, если бизнес уходит в упадок, так Такая реклама ему не поможет. Здесь отличная возможность освоить новый инструмент, получать революционную схему в которой нет конкуренции, и добывать трафика столько, сколько вам понадобится. Методика крутая, новая, качественный продюсерский центр. Он уже не первый продукт создает, и отзывы хорошие. Можете, в принципе, отзывы найти и почитать. Ссылку на вот это видео я оставляю для вас, для тех, кто хочет углубиться в тему получения трафика по методу американских арбитражников и добывать его с самых популярных, в том числе новостных сайтов, где миллионы просмотров, где обучение реклама стоила бы допустим миллион рублей добывать рекламу и размещать блоки бесплатно вы можете перейти по ссылке изучить связаться с автором и приобрести данную методику получив трафик на любой проект уже сегодня и уже сегодня заработав свои первые деньги